И все привет, дорогие зрители. С вами Дин и вы на канале Мистер Диньерс. Сегодня мы будем продолжать играть в Майнкрафт сборку Холодное выживание. Так, мы оставим остановились на том, что Про, в прошлой серии мы чуть не умерли. Да, в прошлой серии мы чуть не умерли. А сегодня что мы будем сегодня делать? Мы сегодня будем делать э, фирму немножко немножко, думаю, по па па по, по, по мобов. И пока песка, только это будет сложно, потому что вот эти вот тут ходят. Не как бы надо сменить ма маску. Вот эта вот маска. Очень прикольная маска. Пока не слышу их. минимум маску. Так, это мы оставим в другом месте. Положим вот сюда вот. Надеюсь, они это не увидели. Теперь у меня какая-то другая... Ой. Так, теперь у меня какая-то другая маска. Теперь <сёк> все это... Так, окей. Okay. <сёк> ну, назад ну, целая Так. Так, мы берем, мы берем лопату. Вы, вы помните про прошлую серию, на да? Вы точно помните это мне инвентарь очистился бонусный контент активирован чего бежать к прикольно сейчас посмотрю как ой так жду коман нету а окей уже вечер Вот они там стоят, вот здесь у вот. меня убиватели стоят. испугался Так, окей, надо лопату. Лопату, побольше лопат. Надо взять оружие, поселить это еще побольше окей, все будет. Уголь -у, забыл, уголь забыл. У нас ничего там нету корона, обычного горизонте нет. Конец. Кризитина обычная, обычная уна у нас. Так, ну тогда была кровавая луна Так, лучше мы вот здесь смотреть. Так, Это была уна красная. Да. А сейчас нет. Она обычно у нас звезды. Ну ладно. Хватит любоваться, давайте уже сейчас. Что мне взять-то? Пойдем пистолет. Почтение, что не здесь где? А, они прям рядом. Да, на, на, надо мне сделать... Стенку, ну, вокруг дома, ну чтобы они не подходили близко к дому. Я мог спокойно там обитать. То и вот эту вот формулку ну, тоже не занести надо бы. стенку там сделать. Сюда вот, сюда, вот отсюда. Если будет сложно немножко, ну, в принципе, можно. Небольшую стенку. Что-то делать. Пять, пять, пять бок бок можно. А, Но ну, это всего лишь идея. Всего лишь эта идея. У меня был песок. Нет, у меня песка нет. Да, я все плюсую. Конечно, надо бы куда-то это использовать. Думаю, я сделаю потом. Еще. Что я сделаю, то Так, у меня есть порох. Порох. У меня есть штучки. Что-то еще по пистолетам, но другой но пистолет есть. Пистолеты, пистолеты, пистолеты. О, пистолетики. Вот. Кожа. В принципе, этим я буду пользоваться. Так, порох. Надо его потратить, конечно, больше драпу фикс-крафтить. Олимпия. Надо конечно, сделать. Трульчу какой нибудь Олимпия. Так, окей. Надо будет делать по патронам на, на пистолет. Так, чтобы нам закрыть патроны пистолет, нам понадобится. Что же нам понадобится? -то? Так, смотрим. Все же железом. Окей, сейчас возьмем железом. Окей, и пистолет это, это есть на, на всякий случай. Так, давайте спать. Итак, доброе утро. Доброе утро. Сейчас мы пойдем копать песок. Нам это понадобится в будущем, песок копать. Сейчас покопаем много песка. Меня не видят, да? Вот они все нормально, они... Это мои пацаны, это мои пацаны, меня защищают в основном. Лиша, да, это надо не снимать маску, но есть плюсы. Есть Не надо бороняться, момбов они, они их бьют. Так, коп, копаем песок. ой ой простите я я не хотел мне нужен только песок Всё. Так, шли. песка мы накопали это хорошо теперь что же мы будем делать ну, ну сейчас не очень видно то что мы сейчас будем строить эм, ферму но это будет быстро потому что фермы сделают быстро а сейчас мы почему нам мы же не будем выпускать на такой случай, чтобы можно было нарубить дров. Сейчас, это странно прозвучало, но окей. Железо. Кстати, железо у нас заканчивается. У нас запасы железа заканчиваются, потому что на оружие надо, надо много железа. Скоро я пойду в шахту. Но когда у меня закончится, я не трачу, кстати. Может, да, ну, в принципе, можно выку выкупить уже теле железа? То тоже -то можно. Конечно. Да. Ой. Так, сделали. Так, поели. Поели. Теперь можно и пойти нарубить дров. Мы не будем рубить. Мы будем сейчас рубить. Мы еще сейчас пойдем в другой лес. Мы сейчас пройдем вот этот лес. Лес начинается там, поэтому пойдем вот туда, в сторону вот туда вот. Что ж, пошли. назовем метку, земли метку создать, то вот где-то так, М -м -м ну назов назовем легко, дуб, <с nossa> я больше ничего не придумал, так сохранить Теперь дом, телепорт. Ой. <смех> Ой простите. <смех> Извиняюсь. Теперь там метка. В принципе, там так-то не очень далеко. Почему же тут 23 бока? Смерти 105 блоков, там 58, там 83, а там 213. Йо! Ну, в принципе, никого тут нету? Блеск воды. Кто-то купается, что ли? Неважно, поблизости молов нету, думаю, можно поспать. Так, дров мы нарубили, дров мы нарубили, теперь можно уже и построить что-то. Спать. А хотя.. Зачем мне спать? М -м -м, надо пофармить кремния. Да Давай, давайте так-так-таки сделаем. Берем лопату и фармим кремень. Надоело. Сколько у меня кремния? Всего четыре. Как же это надоело? Окей. В принципе, с тревогом можно сделать. Палка. Перо. Кремень. Готово. Так, ложим все обратно. И сейчас поспим. Вы не можете уснуть, потому что вы слишком далеко. Окей. Теперь посадим. Посадим. А что мы посадим? Мы посадим тростник. Поныряем, поныряем. Как хорошо. Как тут хорошо. Ладно, ну, ну пора всплывать. Итак. идемте. Кстати, вы так понимаю, так, так понимаю, вы уже догадались, зачем я засниму стрелы. Я буду фармить, да, я буду фармить мобов. Я, я убрал лук. Молодец просто. Так. Лук. Нормально работает. Так. Кила и... Ночь. Пошли. Да. Ой. Пошлите. Все. Эта дверь использовала всю сцену. Итак, пошлите. А где тут уважаемые. Мобы. И рожая моба. поблизости не слышу поэтому все нормально так, разместили о скелет или ульна Это им подальше. Никого нету. ай яй больно. Напугал. А Как как не умрет? Размялся. Давайте мне еще ночь. Ходи важном Паучок. Сразу 10 урона. 6 урона. Еще один? О, Гер... Гер... Германия, смотрите. Еще попадем. не немецкого. Моба, о моба, нет, попал, теперь бой, щит и бой. Так можно убивать мобов. Лайфхаки от меня, как, как можно убивать моба в воде. Надо их убивать под водой, потому что они не умеют ны нырять. Да, они не настолько умные боты, чтобы уметь ны нырять, поэтому. А, а сейчас мы уже идем спать, потому что мне немного надоело. В этом смысле надоело. А уже мы нафармили. Смотри, немецкие. Сейчас попробуем одеться в какую-то броню. Я как раз есть полный сет. Ботинки немецкого. Немецкие брюки. Сейчас попробуем сейчас одеться во что-то. Как-то как будет выглядеть. Снимаем и одеваемся. Что это? Это шлем французского гирич я, я японская курка бмб немецкие брю брюки бмб и, и ботинки немецкого кск что это ладно это просто позорище надо это снять вот это тоже нормальная одежда же позорище что, типа жители про там продают э, изумруды за что-то там. А вот за вот за, вот за что они продают уже не помню. Ой. А мы пойдем посмотрим. Хотя нет. Итак, надо встретить, Скорбите какой-то калаш. не хватает пороха. Это очень дорого дорого не соглашусь соглашусь дорого очень почему так дорого не понимаю почему так дорого какой вы пистолет ну не очень конечно Да. калаш хороший конечно вот это вот Томат. Чем понравилось торговаться? С вами. <смех> очень. Я вообще не, не торговался, я просто в дом зашел. Не очень понравилось с, с вами торговаться. Я на эти что-то так, такой на торговле еще не видел. Что интересно покупаете? мне любопытно? Давай, я еще я еще при при приду сюда в вот дом, вы должны как, как как ко мне прийти все. Если под... давай идите вот сюда уже. Уб, уб, уб, уб, убивает, кажется, его. А, нет. Алло. Ты будешь идти? Ай. Йо. Ты где? Где ты там ходишь? Убивают. Убивают его. Пошли торговать. Чем ты торгуешь? Мы продаем, мы покупаем хлеб. Да ладно, и пшеницу тоже? Давайте позаработаем. У меня как, как раз хлеб завонялся. Звонит. Звонит. Представляете, у меня хлеб, Суманя. Так, ладно, давай. Но торговаться будем? Хоть отдадим. Отдать товар без оплаты. Продать товар. Продать товар. Не башу, Денежки. Так, хорошего дня, спасибо мне за свои денежки, я лучше вам предпризнательный, ну положи в сундук, спасибо вам огромное. ура крафт опа сейчас затестим мобы мобы а вы где у меня для вас свинец Я, я хотел бы сказать дробь, но это не дробовик, это автомат. А -а Алло, мобы, вы где? Сейчас 30 патронов у вас посажу. Мобы! Мобы! Гуля, гули <св -гуля> Я не умею припремонять при при мобов. Мобы! Мобы сюда! Да, на да, на да надоели уже. Да вы где на надоели уже? Ждать вас Мобы. там кого-то бьют, но не важно. Пуление лавы. Это очень красиво слушать. Затестить на моб враждебных. Оп, <клевок> <О>, привет! Скелет! <-клевок> Ск Алло! Нормально! Наверное, там испугались, наверное, Но довольно громко, Г громко. Слышусь. Еще. Чтобы единственный моб, что. вроде как никого тут нету. Oh Квартирируемся домой, потому что я не хочу, чтобы меня сейчас убили. Так. А мы, а мы сейчас сделаем еще патроны. и ну пойду уже домой пешком и неспроста, чтобы встретить можно уже заканчивать. Да? Мы сделали себе такой автомат а АКР. Прикольно. На мире еще американский шлем был... нафига? <с> да, нас ну, столько брони. Хорошо, что сделал отдельный сундук для брони. Ой. Еще мы, мы достали порох. Только его слишком мало. Да. Это было хорошо. У меня еще стрелы есть. Прикольно. Выложим этот сюда. уже сейчас уже почти сломался. Что это было? А, торнадо. Началось и закончилось. Тор -т -т -т Торнадо дефлектор, но работает в радиусе п -п -п на 50 боков. Сейчас день. Так. В принципе, это не, не, не страшно. Тоже надоедает. Все, видите? Все, видите? Оно остановилось. Все, да, ну, торнадо, но ну, дефлектор сработал. Вот он, мой дорогой. Он меня... Защитил, как видите, вы сейчас видели на глазах, поэтому это не фейк. Да, он реально защищает. И я не провиссил ни ни ни никакие команды. Вы сейчас только что видели. Так, у меня одно одно оружие в копилочку уже 21 го Я еще не умер. Странно. Очень страшно. Странно. Я, Кость, разве не сюда? Хотя, не, не, не сюда, нет. Так. Так. Теперь, как видите, мы будем прощаться Сейчас мы будем прощаться я думаю можно уже снять снять маску если вы если что будет я я, я, я ее надену так. подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии нажимайте на колокольчик чтобы вам приходили оповещения о новых роликах и стримах а с вами был Дин, и вы были на канале Мистер Диннис, и всем пока!